А, может, еще можете автоматизировать кого-то? Елки-палки. А какой сейчас год? 2000... А сейчас какой год? 2020. 2020... 2020... 2020. Нет, 2022. А значит, я попал в то время. У вас есть два талисмана Молли Павлин. Есть. Мне, а ты откуда знаешь? А Наконец-то я нашел вас. И я пришел вам помочь Заполучить получить девушку Ледибак и кольцо Катанавара. И я из будущего. О, я ну, монарх. Ты, ты ну как же я еще придется вам подарки? Вместе с вами сегодня мы сразимся с супергероями. Я вам помогу на некоторое время, а потом иду. Но посмотрите, какое ко замечательное кольцо у меня есть. Кольцо, кольцо петуха. Кольцо петуха дает силу петуха. И знаете, что у меня есть за украшение? это Это из другого времени. Ладно, начнем. Орика, твоя сила теперь моя. Дубликан. ну теперь держите мои подарки. Только, пожалуйста, не взорвись, здесь неохота взрываться. Ну что ж. Начнем, начнем, начнем наше путешествие. Калки, твоя сила теперь моя. Вояж. Вот и наша цель, ребята. Иди сюда, У иди сюда. меня обидень... <с <с <с <с он никуда не убежит. Барк, твоя сила теперь моя. Роплейс. Вам всего лишь нужно повалить его и забрать его на талисман. Я выше... Жало на меня не заработает, я из будущего. У меня у меня уже суб, с, с про сопротивлением. Как бы меня не Это было. Да, твою силу можно использовать один раз, потому что ты веном. еще же. У тебя есть веном? Еще... веном. Полен, твоя сила теперь моя. Жала! Полен, твоя сила моя. Жала! Вот мой яд. Пчела парализована. У вас же есть коль, у вас же есть талисманы собаку Почему ты просто не применишь свою силу Най... найти его? Жала! Я его парализовал. А теперь заберу, я заберу твою брошку. Отдай свою брошь. Как ты используешь? топой, это не жало, на кони. При... тебе по своему. Отправляемся к твоему дружку. Приветик. Один талисман есть. Осталось еще немножечко. Ну, я вам скажу даже лучше кое-что. Ваша миссия завершится сегодня. Вы сегодня завершите свою злодейскую миссию, Отправляйтесь за мной. Ладно. Думаю, я сейчас трансформирую, а потом парализую. Мистер Бага. Отлично. А я возьму мяч, мы такой себе брошек. Вы знаете, чей это дом? Вы знаете, чей это дом. Пойдите тут одного, да, мальчика Идите, за мной. А, а? О, Заби забирайте да. забирайте все, нет. кроме этой шкатулки. На этой шкатулке я сам все заберу. У вас уже есть эти талисманы, зачем вам еще одни? Все, мне хватит. Вы. можем уходить. А Странно. А, не, Вы забыли один талисман. Ну ладно, прячьтесь. Так, ну кто же так выбирается? Вы еще не злодеи, что ли? А теперь отправляемся вам домой. Барк, твоя сила теперь... за владением этим домом. Не против, да? Против. ну что ж ну, <соспит> уверен это что кроме суперкота и леди баг вы забыли забрать это камень разрешения. вам остался лишь один тали вам осталось лишь два камня чудес кролик и леди баг и все я сейчас приду Лон, к вами диаморфоза. елки-палки мне нужно забрать один очень ценный для меня камень чудес так здрасте, здрасте. монарх собственной персоной так что вы будете делать со своими камнями чудес я Феликс. Феликс, так это ты? Да, просто немного немного зарядился тьмой. Там в связи с маленькими проявлениями используя камни чудес. Так как так как вам идея, чтобы обменяться? Я вам один талисман, а вы мне взамен другой. И какой талисман? На секундочку, я вам помог, так помогите мне, камень через паука, взамен И вы я отдам ваши Путешествия. кольца. Путешествия. Нет, мы можем, хотя... Столкновение, есть, нет. ты уверен, а? что ты хочешь со мной, со мной спорить? Белышка, но... У меня есть одна Копирование, трансформация, дубликат. Итак, это настоящий талисман, а это фейк, ну и это из дубликата. Отлично, Нора. И вы забрали, там лежал талисман Клевера. А? Нора, принципа учину. Наконец-то, столько времени. Еще талисман был. Итак, ладно. А мне нужно было кое-что сделать. Хорошо, что у меня... Такс, я получил талисман Клевера и талисман Паука. Все, что меня здесь держало, уже меня здесь не держит. Крата. Я смогу... Путеше... Я могу путешествовать по измерению. Советую вам... Я советую вам использовать талисманы разумно. Не использовать, как и ты, вы это любите делать обычно. А использовать разумно. Никак делайте это обычно. Я думала, вот эти